На ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента. Ну что ж, за время моего отсутствия на самом деле на финансовых рынках произошло очень многое. Мы сделали наши долгосрочные цели по евро, по фунту, по индексу доллара. И я надеюсь, то, что вы смогли заработать вместе со мной. Если вы не прислушались к прежним рекомендациям, то виноваты, друзья, только вы. Я много раз уже подсвечивал возможности, на мой взгляд, крайне очевидного, снижение главного валютного риска, крайне очевидные слабости британского инструмента и наличие колоссального потенциала для роста индекса американской валюты. Я предлагаю сегодня вернуться к этим сделкам, посмотреть, что произошло, вкратце, конечно же, и попробовать спрогнозировать дальнейшие движения. Но сперва к экономическому календарю. Сегодня, друзья, еще несколько важных релизов по европейской экономике – и, соответственно, назначим для евро. В 7.30 по GMT выйдут индексы активности стран Европейского Союза. Если вы еще сомневаетесь, то, что в Европе все плохо, то эти данные должны, собственно, развеять все эти сомнения, еще раз подсветить вам. Почему же так активно продают евро? Почему все уже ставят на закат на длительный период времени европейской экономики? Я, конечно же, говорю про рецессию, которая может наступить к концу этого года. И, собственно, через час после этого в 8.30 по GMT выйдут данные по индексам. Производственной активности в сфере услуг только уже английской экономики. И здесь расклад такой же. Если дополнительно хотите понять, почему фунт тоже в числе основных аутсайдеров рынка Forex, то эти данные как раз вам смогут помочь ответить на этот вопрос. Давайте начнем с доллара. индекс американской валюты. 108,86 протестировали ранее сопротивление 109 пунктов. Причем цели изначально мы ставили где-то на отметку 108. Эти цели выполнены. И рост доллара, он как раз стал следствием того, что участники рынка вновь стали готовиться к тому, что американский регулятор на сентябрьском заседании может повысить ставку на 75 базисных пунктов. В принципе, анализирую ситуацию с долларом. Если мы видим, что индекс американской валюты растет, значит, это точная история о том, что трейдеры нашли в чем-то больше оснований быть уверенными, в том, что американский регулятор не свернет с пути активного ужесточения монетарной политики. Если доллар растет, значит, параллельно повысилась вероятность того, что Федрезерва может увеличить ставку сразу в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов. И это действительно так, друзья. Когда с конца прошлой недели мы... Собственно, с протоколов начали наблюдать за ростом индекса американской валюты. Вероятность повышения ставки на 75 байсных пунктов выросла с 32%, по-моему, процентов, до текущих 55%. Я почти уверен, что к сентябрю мы подойдем с вами с значением в районе 70% вероятности, что позволит нам активно спекулировать на идеи, а что если... А американские регуляторы все-таки отважатся на повышение ставки сразу на 75 боистых пунктов. Топливом для роста индекса американской валюты выступают комментарии представителя американского регулятора, главы Сан-Франциско Мэри Дели, которая отметила, что да, ФРС одержал маленькую победу в небольшой стачке с инфляцией, но еще не одержал победы в войне с индексом потребительских цен. Потому что основное значение инфляции может быть и заметилось, но базовое инфляция остается на крайне высоких многолетних максимумах, и это уже, конечно же, серьезный фактор, который заставляет тех, кто покупает доллар, верить в то, что пока ситуация не изменится, длинные позиции будут оставаться в приоритете. Помимо Мэри Дейли, глава сент луиса Джеймс Буллард также придерживается такой позиции, что ФРС еще рано говорить «Гоп, пока не перепрыгнули». И ставка нужно и дальше повышать таким же высокими темпами. Собственно, и Дейли, и Буллард за то, чтобы в сентябре ставку повысили на 75 байсных пунктов, они будут за это голосовать также. У нас были комментарии главы меня э э Минеаполиса а э э Лоретты Мейстер. Еще до этого мы Анализировали комментарии Эванса. И все они за то, что ужесточать политику ну, просто необходимо. Протоколы, друзья, последнего заседания американского регулятора на прошлой неделе подсветили нам, что единственное, что может заставить американский регулятор отказаться от такой агрессивной ставки на повышение, на ужесточение монетарной политики, это снижение базовой инфляции. Но мы помним, что базовые индекс потребительских цен остается на многолетних максимум 5,9%. И он, судя по всему, не собирается снижаться. А если мы сейчас посмотрим, на то, что происходит с инфляцией в других странах мира, например, в еврозоне, в Англии, становится очевидно, почему участники рынка, и я в их числе, Абсолютно уверены в том, что американский регулятор, еще ему предстоит пройти долгий путь, чтобы через какое-то время можно было бы констатировать одержанную победу над беспрецедентным ростом индекса потребительских цен, свидетелями которого, друзья, мы с вами сейчас и являемся. По сути, индекс потребительских цен и его значение во многих странах на максимумах за 40-50 лет. Я, признаться, никогда не думал, что мне удастся наблюдать за такой, ситуации за такими показателями сопотребительских цен в развитых странах. По поводу ожиданий. Очень многое будет зависеть от выступления Паула в эту пятницу в Джексон-Холле на симпозиуме центральных банкиров, скажем так. И обычно по опыту уже прошлых конференций в Джексон-Холле мы точно можем сказать, что, как правило, на них произносятся речи, имеющие очень большое значение для всех финансовых рынков. И если Паул хотя бы просигнализирует, опять же, хотя бы подсветит возможность более активного повышения процентной ставки. Поверьте, мы уже к концу этой недели будем наблюдать за индексом доллара выше 110 пунктов. Я рекомендую по-прежнему ориентироваться на ключевую процентную ставку Федрезерва к концу этого года в районе 3,75-4% и, соответственно, покупать индекс американской валюты. Евро, аутсайдер 0.9939, пока индекс доллара на максимум более чем за 20 лет, европейская валюта на минимум более чем за 20 лет. И главный риск, который уже практически не риск, а м, реальность, это потенциальное прекращение поставок газа, из России. Как вы наверняка знаете, «Газпром» несколько дней назад сообщил о том, что в конце этого месяца на техническую работу будет отправлена единственная работающая, последняя турбина «Сименс», которая осуществляет прокачку газа в страны Европейского Союза. Заявленный срок технических работ – несколько дней, то есть уже в начале сентября все будет нормально. Но отношения, которые непростые, да и в принципе прошлые технические работы, как из них выходил «Газпром», позволяет предположить, что эти работы могут затянуться, друзья, и могут затянуться даже до конца этого года. То есть фактически «Газпром» ранее объявил о том, что ну, если читать между строк, есть риск того, что поставки не возобновятся в столь важный осенний зимний сезон для стран Европейского Союза. Поэтому цены на газ на космических уровнях, инфляция – Точно превысит 10%. Сейчас все как раз и опасаются, что ситуация с индексом потребительских цен в странах ЕС может быть точно такой же, как в Англии. Рост инфляции до двухзначных уровней будет более скором сползании экономики ЕС в рецессию. Поэтому, друзья, не питайте каких-то ложных иллюзий. Евро сейчас не на чем расти. Евро останется аутсайдером вот и будет тяготеть все-таки к более низким значениям. Но мы прокатились на вот этом нисходящем ралли очень неплохо. И если вы еще не фиксировали короткие позиции, я рекомендую процентов на 50-70 на 70 уже закрываться. Потому что на волатильности в ближайшие дни может быть период какого-то восстановления, консолидации, которая снова будет заставлять вас нервничать Если вы не закроете на более низких уровнях Если, опять же, вы понимаете, что к чему И согласны с тем, что фундаментальный фонд пока за короткие позиции Тогда держите Фонд против доллара 1.1768 Здесь тоже сделано Цель, которая была у нас сначала на отметке 1,20, но существенно ниже, мы уже просели. Инфляция в Англии превысила 10%, это произошло впервые с 1986 года. Участники рынка прогнозируют, что индекс потребительских цен в Англии в начале 2023 года может быть в районе 18 или даже 19%. Это прогноз Сити. Я с ним абсолютно согласен, учитывая, как быстро растут цены и тарифы на электроэнергию, которые крайне чувствительны для британского Продолжение Населения. Здесь тоже львиную часть позиции рекомендую уже закрыть, поскольку не было длительный период времени коррекции. Остаточную позицию держим дальше с целями 1.15. Рынок нефти пока без сделок. Ждем заседания ОПЕК, которое состоится 5 сентября. Думаю, что там будет уже яснее. И еще рекомендую пару доллар-иен рассмотреть в качестве лонговой сделки с целями 140, потому что здесь опять же контраст монетарных политик, которые во всей красе. Учитывая, что американский регулятор готов продолжить активное повышение процентной ставки, а банк Японии все еще медлит. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за ваше внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!